Одним как бы, из уникальных компонентов нашей практики, моей и моих ассистентов, является улучшение качества рубцов, как после кесарево сечения, так и рубцов на промежности. И самое интересное, что я всегда еще раз рассказываю студентам, что единственное, что остается с пациенткой на всю ее жизнь, это рубец. Через 20-30 лет, когда ребенок уже имеет своих детей, единственное, что у женщины остается, как память о беременности, особенно если это было кесарево сечение, или вне беременности гинекологическая операция, это рубец на животе. И поэтому как бы, основное внимание, помимо чисто акушерских аспектов беременности и родов, мы придаем рубцам. Из опыта хирургии плода мы выяснили, что заживление, например, у плода происходит практически без рубца. В то время как у взрослого человека и даже у детей после операции формируются рубцы. То есть мы в этом плане для улучшения качества и внешнего вида рубца Используем препараты, которые нами запатентованы, в частности результаты, результаты моих научных работ и моих коллег, которые заключаются в том, что мы накладываем определенные препараты на область рубца после его формирования, то есть после операции здесь честно говоря есть два важные компонента первая техника зашивания и самое интересное что я использую свой лестничный метод зашивания передней стенки живота самое интересное что очень важно это даже не столько зашивание кожи как зашивание фасции кожи и подкожно-жировой клетчатки потому что формирование рубца воспалительная реакция идет не из самой кожи кожи всего 2 миллиметра дерма 2 миллиметра толщины а вот подкожная жирая клетчатка уже порядка сантиметров фасции очень толстая поэтому очень важно правильно зашить послеоперационную рану я вам покажу вот так выглядит плохой рубец во- первых он плохой потому что он вертикальный сейчас практически таких рубцов не делают нигде. Кроме как, как при онкологических операциях. Но вы видите, помимо его направленности, сам по себе рубец увеличенный, фиолетовый, некрасивый и толстый. И этот рубец практически уродует переднюю брюшную стенку. Второй рубец, который вы видите на этой картинке, это типичный рубец после кесаревого сечения. Он то, что называется нормальный, хороший это оптимальный результат, который достигает большинство хирургов и акушер-гинекологов. Но этот рубец практически тоже видимый. Он гораздо более элегантный, чем первый рубец. Но вы все равно видите линию рубца, вы видите утолщение кожи и так далее. Наша технология позволяет вам добиться такого состояния. Это одна из моих пациенток. И, честно говоря... Я всегда показываю студентам и говорю, найдите рубец. Опять же, не у всех можно достичь такого результата. То есть, это не только искусство хирурга, не только наша технология работы с рубцом после операции, но это еще и, конечно, качество кожи. То есть, есть пациенты, которые по своей тенденции производят килоидные рубцы и имеют более выраженную воспалительную реакцию. Но мы пытаемся добиться оптимального рубца, как на этом слайде. Что очень важно, я вам показал рубцы на передней стенке живота после кесарево сечения. Вы можете только представить, какие рубцы бывают на промежности в результате разрывов или эпизиотомии, или их зашивания. И если рубцы на передней стенке живота имеют чисто косметическое значение, просто на пляже, честно говоря, трудно быть с таким рубцом, женщины часто комплексуются от рубцов и так далее, то рубцы на промежности, особенно грубые рубцы, приводят к дисгармонии половой жизни, к обильным выделениям, к целому ряду симптомов, которые, несомненно, женщины не любят. Очень важный совет для тех женщин, которые оперируются другими хирургами, не являются моими пациентами, это после операции кесарево сечения, после гинекологических операций хотя бы в течение трех месяцев не загорать в области рубца. Это очень важно, потому что новые ткани, ростковая зона рубца, если попадает под влияние солнечной радиации солнца, рубец темнеет, и с этим гораздо сложнее бороться.